Здравствуйте, меня зовут Дмитрий, компания «Рустехпром». Мы 15 лет на рынке. Очень развитая инфраструктурная сеть филиала во многих городах России. И сегодня мы поговорим с вами про кассовые аппараты «Ватор-7.2», открытие смены и пробитие кассовых чеков. На кассовом аппарате «Ватор-7.2» открытие смены происходит при первой продаже. Для того, чтобы сделать продажу, нажимаем «Продажа». Добавляем товар, который будет продан. Вводим стоимость этого товара нажимаем в чек нажимаем к оплате выбираем способ которым будет произведена оплата наличные без сдачи